Здесь нужно сказать, что есть такое понятие, как личная инфляция. То, что я показывал на предыдущем слайде, это такой общий показатель, где ну, каждая страна считает по-своему. Вот у нас есть какая-то потребительская корзина, и у вас там условно одна куртка на год или на полгода, не знаю, столько-то на продукты, столько-то на коммунальные услуги и так далее. Но разные группы товаров или услуг по-разному меняют свою стоимость во времени. Вот, в общем-то, по-моему, достаточно наглядный график, который показывает, что как выросли с 2000 года за 20 лет, например, да, примерно разные группы, скажем, товаров, да, ну не товар, все-таки сервисов в частности, да, потому что мы видим медицина самый большой рост, образование следующее, потом дальше уже идут там дом, продукты, новые автомобили примерно стоят столько же, то есть это о чем будет говорить, что Стоимость нового автомобиля постепенно растет, но она растет на уровне инфляции. Поэтому то, что вы купите сегодня за 20 тысяч долларов, примерно э, там, стоило, ну, если мы возьмем среднюю инфляцию за последние, там, э, ну, за, за последний век, это было около 3%. Нужно смотреть, да, на тот же промежуток. Перекидывать инфляцию за последние 20 лет. Она была. Небольшой, меньше 3%. Так вот сейчас выросло. Ну а игрушки, да, видите, компьютеры, телефоны, телевизоры, это вещь вообще бесполезная с точки зрения сбережения покупательской способностей. Это те ошибки, которые делали бабушки да, в 90-х, покупая всякие телевизоры-холодильники, которые потом просто стояли, где какие-то там проигрыватели, еще что-то вообще новое, невостребованное, потому что думалось, что это внукам на свадьбу через 20 лет а это собственно ну, сильно дешевеет или перестает вообще какую-то ценность приносить поэтому важно понимать на что вы копите да, или инвестируете для чего если это образование для детей вот следующий слайд я сделал который показывает за понятно здесь за длинный промежуток и играет та самая капитализация там для наглядности но если мы посмотрим за 40 лет стоимость обычной корзины да обычная инфляция выросла на 236%. тридцать шесть да, то стоимость образования выросла на 1200%. То есть, если ваша цель оплата образования своим детям, через особенно не через год-два, а через достаточно длинный промежуток времени, через 15 лет, то инфляцию необходимо учитывать. Потому что вы в текущих деньгах эту сумму, может быть, если и накопите, то она не покроет стоимость обучения, на которую вы рассчитываете.